Сначала мы поговорим об информации, которая нам необходима для работы базисно-индексным методом. Для этого переключимся в окно системных данных. Выделим раздел «Базы НСИ». На панели таблиц справа «Список сметно-нормативных баз, установленных сейчас в моем экземпляре комплекса А0». Здесь находится база ФР-2001-МС. Официально эта база введена в действие с 1 апреля 2014 года по приказу Минстроя номер 31. Предыдущая база, ФЕР-2001 МРР, редакции 2009 года, отменена. База «Госэталон-2012» – территориальная база единичных расценок по Санкт-Петербургу, поставщик «Центр мониторинга и экспертизы цен». База тр – территориальная база единичных расценок, используемая для расчета стоимости объектов вне бюджетного финансирования. Поставщик – региональный центр ценообразования в строительстве по Санкт-Петербургу. На примере этих баз мы и рассмотрим решение поставленной задачи. Расценки сметно-нормативных баз скалькулированы в ценах января 2000 года, то есть в базисном уровне цен. Для пересчета в цены текущего периода в систему А0 загружаются таблицы индексов и справочники текущих цен на материалы, изделия и конструкции, выпускаемые разработчиками сметно-нормативных баз РЦС, СМЭЦ и т.д. Переведем курсор на раздел таблицы коэффициентов подраздел Пересчет в текущие цены. На панели справа отображается список таблиц с индексами пересчета в текущие цены. Если вы являетесь подписчиком этой информации, то практически ежемесячно загружаете в базу данных А0 комплект соответствующих таблиц. А это значит, что их количество в течение пусть даже полугода увеличивается очень быстро. Посмотрите на список, представленный на моем экране. Искать нужную таблицу в этом списке становится достаточно трудным. Давайте откроем одну из этих таблиц. Обратите внимание, у таблицы есть заголовок и в нем поле «Дата создания». Что предлагается сделать? Первое. На панели инструментов выбрать кнопку «Управление группировкой видимостью». Второе. Установить флажки напротив признаков «Год» и «Месяц». И третье нажать на кнопку «Ок». Результат таких несложных настроек – группировка всех таблиц по году и месяцу создания. Согласитесь, такой вариант представления значительно удобнее. Итак, видим, в мою базу данных в 2014 году загружены таблицы индексов по видам строительства и видам работ для работы с базами. ТР-01-РЦЦС-СПБ. Они публикуются в журнале «Ценообразование» и «Сметное нормирование в строительстве». Ранее журнал назывался «Строинформ». Для базы госоталон 2012 индексы публикуются в журнале «Вестник ценообразования» ЦМЭЦ-СПБМ. Выделим раздел «Справочники индексов». Индексы для построчного применения в 0 располагаются в специальном справочнике – и располагаются они в отдельном разделе базы данных системы. Их точно так же можно сгруппировать по дате создания. Откроем справочник. Для каждой расценки базы Госаталон-2012 в справочнике содержится комплект индексов перехода в текущие цены. Это заголовок справочникам. И что очень важно, в справочнике можно открыть техническую часть этого документа и познакомиться с правилами работы с индексами в базе Госэталон-2012. На первой странице технической части номер документа об утверждении этих индексов. Перейдем к разделу Справочники цен. По сложившейся практике расчет стоимости неучтенных материалов мы должны выполнять в текущих ценах. В качестве источника информации при расчетах используем электронный вариант сборника текущих цен на материалы изделия и конструкции для работы с базами. ТР01РЦС СПБМ публикуются в журнале строится нам. Для базы Госоталон-2012 публикуются в журнале ТССЦ СПБМ. Аналогичные справочники формируются и для других регионов. Если открыть справочник цен, то можно познакомиться с текстом технической части этого справочника. Этот раздел также может быть сгруппирован по году и месяцу издания. Для разговора о базисно-индексном методе расчета нам потребуются нормативы накладных расходов и сметной прибыли. В системной базе А0 присутствует набор таблиц с этими нормативами. Они находятся в разделе «Таблицы коэффициентов» подраздел «НР и СП». Системные таблицы коэффициентов были уже нами сгруппированы по дате создания, поэтому в разделе «НР и СП» Присутствует группа 2013. В 2013 году для А0 был сформирован комплект таблиц с нормативами накладных расходов и сметной прибыли с учетом всех изменений. При этом предыдущие редакции таблиц НР и СП не удаляются. За этим предлагается следить вам.